нарочно делаешь, а включай музыку, потому что сейчас будет хорошо. Не те ноты. Смотри, ты поешь вот эту, а там, понимаешь? Все будет хорошо. А ты поешь, все будет хорошо. Вот это ты поешь. Все будет хорошо. Если уж мы то утвердили, тогда вы в него попадаете, что делать? то Давай, готов? Я уже не знаю теперь. <звест> ты пой, все будет хорошо. Ага. Можешь спеть? Попробуй, да. Все <скус> да будет хорошо. Ветер... <apper> да не три ноты, а две. Смотри. Вот вот ты спел сейчас. Вот надо что, смотри, я тебя сейчас просто включаю. Вот что надо. Все да будет хорошо. <с système> а ты спел вот что. Будет хорошо Ты слышишь разницу или нет? Вроде есть, да Вроде потому есть что, Потому что ты поешь А надо О, Все Вот что надо спеть Все будет хорошо Хорошо? За что? Спой еще раз, Кость, пожалуйста Все будет хорошо Спой со мной Все будет хорошо Вот и все Готов писать? Все будет хорошо! Все, вот так же еще раз, пой. Держи в голове. Ну вот, наконец. -то. Так, а там когда... Ветер развеет правду, получше надо теперь. Попасть в себя. Упади в себя. Давай, а любом попади в себя. Давай, Пух! Пух! Пух! Пух! Пух! Пух! Пух! Ну, по смыслу, нормально, да. Утвердительно там, знаешь. Бескомпромиссно. Я начинаю, и пусть это будет так. Ну, давай, поехали. Пишем кое-то? Сейчас он там Ты с нами? Фу, я начинаю, да. Не урожайся. А пусть это будет, решил не петь. Давай. Все нормально ты спел сейчас? Нет, А. Ты там ржать пришел и писаться? Все, давай, пусть это будет так. Все, давай, пусть это будет так, пишем. Ну ты понял сейчас, да? Я убегу а а а а Там вот уже тройная нота. Да. Готов? Не, не попал. примерно. Но идея ясна, да? а а а Вот эту вот фигню, давай, заверни. Чего я уже прослышал, как это было. Вот там было больше? Как это было? А, как это было? Да. Я убедусь, я вот. Сам мудрил же да. Давай, отлично Поехали дальше Пай, про прошлое ага. Не бегу тебе, давай Готов? Да, я готов Я гляду Туда, где светят звезды что ну коня. ну что там забывать? Ну, что там забывать понятно же. четыре раза успели угнался Ой. вам за чего а -а -а. угнался а -а -а. Вам за а -а -а. Это как его блин это чай. Водки. <с <с Что ты? И, и, и не, и, ну, все, подожди. Не забирай, Так, сейчас, секундочку. Глоток выживительной водки. Поехали. Людвиг по паузам Ну, давай. Да пой. все, пропой, -мо, прям такой, прям такая mm -hmm. трагедия вообще спеть. Или хочешь отклонируем, спой только по паузам. Готов по паузам? Да, пей? да, да. М -м? Поехали. Я туда не светят леды. Ну, все хорошо, но можно Немножко башканто... Войти поувереннее можно во все это дело Давай, готов? Ну, ты совсем загрустил Ну, я имею в понежнее, а. но как бы Это не значит, что надо совсем там где-то В уголок вздуться, понимаешь? Ну, давай, но да. как бы Все равно, чтобы это было понятно давай. Я бегу, туда, за моей мечтом. Я про тебя специально решил это вот, вот так. Хорошо. Концовку, чтобы Молодец, человек решил. Так, так, давай дубль поем давай к этой фигне. Готов? А, давай. Я бегу, куда не светит звезды, не угнаться нам со мной. За моей мечтом. Ну что, хорошо, все, выползай, сейчас отклонируем. <звы>